Я был удивлен, но многие люди, владеющие своими айфонами вот уже на протяжении длительного времени, не знают, как сделать, например, скриншот. А ведь таких сочетаний клавиш на ваших яблочных смартфонах великое множество. Поэтому в этом ролике я расскажу вам о самых нужных из них. Меня зовут Артем, свет, камера, мотор. Стоп, но перед тем, как мы начнем, не забудь поставить лайк этому видео, а также подписаться на канал. Сделал? Тогда ты красавчик. Ну или красавица. Поехали! А спонсор этого выпуска AnyTrends для iPhone. Это мощный файловый менеджер с множеством бесплатных функций для вашего iPhone а или iPad. А, резервное копирование по воздуху, возможность кастомной расстановки приложений по цветовому оформлению, перенос данных с одного устройства на другого в считанные секунды и многое другое. Ссылка на версию для Macbook и Windows я оставил в описании к этому видео. Удачи! Начнем с самого востребованной фишки – скриншот. На iPhone с кнопкой «Home» достаточно одновременно быстро нажать сочетание кнопки «Домой» и «Блокировки», а вот на iPhone 10 и выше – сочетание клавиш увеличения громкости и кнопки блокировки. если на iPhone ах долго удерживать кнопку блокировки и клавишу уменьшения громкости, откроется специальное меню, через которое можно полностью выключить устройство или сделать звонок в службу спасения в экстренной ситуации. Если же вдруг, не дай бог, случился тот самый экстренный случай, iPhone может начать совершать звонок в службу спасения автоматически. Чтобы это сделать, нужно пять раз быстро нажать на кнопку блокировки. Если вам звонит абонент, а вам неудобно принять вызов в данный момент, то вы можете либо отключить звонок и вибрацию, просто нажав на качельку регулировки громкости на одну из двух на выбор, либо полностью отклонить звонок, нажав на кнопку блокировки. Следующая комбинация клавиш позволяет сделать жесткую перезагрузку на iPhone если зависло приложение или телефон у вас просто ключит и стал работать медленнее. Для этой процедуры на айфонах с кнопкой Домой зажимаем клавишу Home и Power до тех пор, пока не погаснет экран и не появится яблочко. На iPhone 10 и выше зажимаем качельку громкости вниз вместе с клавишей питания. Если вы пользуетесь Apple Pay и вообще у вас множество карточек и билетов находится в стандартном приложении Wallet, его можно открыть с любого места на вашем iPhone, будь то рабочий стол или экран блокировки. Для этого достаточно два раза максимально быстро нажать на клавишу питания. Удивительно, но большинство не подозревают о том, что можно сделать фотоснимок, начать или кончить запись видео при помощи качельки регулировки громкости. Открываем фотокамеру, нажимаем на плюс или минус, у нас автоматически делается фотоснимок, либо начинается или заканчивается запись видео. Последнее сочетание на сегодня поможет отложить вам срабатывание будильника на второй, третий и последующие круги на 9 минут. Встаете вы утром, к примеру, и понимаете, что можете поспать еще пару минуточек. В таком случае, чтобы сместить повторный звонок, достаточно нажать на любую клавишу на вашем смартфоне. Удобно, особенно с просони. Это были одни из самых полезных сочетаний клавиш на вашем iPhone. Если вам понравилось это видео, значит вы его посмотрели.